Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала, с вами заново я, серый Кролик, ну вот у нас 9 числа, 9 марта, э, по старому календару еще у нас не весна, поэтому вот такая вот у нас зима, всех уважаемых женщин э, с прошедшим праздником не получилось, вчера вас поздравить, к сожалению, бывает такое, О, так что всем счастья, здоровья, семейного благополучия, это в обязательном порядке Ну, а мы сейчас немножко пройдемся Посмотрим, выпустил я курок Потому что очень жалко а, Снег засыпает Крышу, которую я сделал Или навес а, над курями а, Он оказался маловат, Хотя здесь у нас метр двадцать, наверное Ну, короче, маловато Как вы видите, все они здесь бегают а, Под навесиком Да? Снег, снег, кругом снег так, ну что, идем, идем смотреть наше помещение, Вон, видите, ничего не видно, там ореховка у нас, ничего, так, э, просят уже нету, распродали, э, там кабанчик стоит с свинкой на покрытии, то что сильно беспокоить их не будем, слышите, сами орут, орут, ну идем в крольчатник э, по кроликам отравили ну или как это насыпали трошки этой отравы для, или против этих крыс поэтому здесь как-то все это пропало но съели они наверное штук 8 или 9 пачек отравы Так, по нашему серебру пришлось перепокрывать смотрим 29 29 покрывали а 27 покрывали Пришлось покрывать 7 числа. Ну, бывает такое. Здесь ждем акрола. Здесь, слава богу, уже вот... За счет того, что... Иди сюда, За счет того, что здесь у нас 18 сантиметров от пола, поэтому кальчата раньше времени вылезти не могут. колобки. Плохо видно. Но они уже глазкой открыли. Все хорошо. Так, дальше. Здесь у нас акрол был 2 числа. 2 числа, поэтому там тоже все хорошо. Вот мы смотрели. Здесь еще рано серебро Здесь тоже окрол был у нас 25 числа. Поэтому уже они уже большины. большины ну и здесь три крольчихи. Это еще 20 дней нужно ходить, как минимум. Ну, меньше, 18, наверное. А этим осталось в понедельке Но, скорее всего, одну из этих уважаемых женщин, киса, одну из уважаемых наших женщин заберут на ореховку. А, вроде бы, посмотрим. Так, вода. Вода есть. Вода есть у нас. Здесь у нас, что у нас здесь? Вот она, меньшанин сидит, жизнерадуется. Так, здесь у нас серебро. Опа, серебро. Вот такие серебрухи. Да, да, да. Вот такие красотули. Их там пять штук. По мальчикам, девочкам мы еще пока их не рассаживали. Ну, вот такая красота. Так, так, так. Здесь девочка буквально еще недельки-две. И будем мы пробовать ее случать. Кабанчик. Ух ты, кабанчик какой уже. О, кабанчик. Тоже серебруха сразу видно попку большая передний мостик маленький голова небольшая ушки коротенькие интересный экземпляр как линь как линь да линь такой хороший линь ну то есть то есть то есть то есть потихоньку не спеша пытаемся заниматься заметьте все клетки я сейчас их практически не закрываю то есть прикрыл и никто не вылазит ну по крайней мере уже наверное недели две Сильно никто нас не беспокоит. Слышно, да? Побеспокоили мамку. Так, недели две. Никто вроде не вылазит. А вот этот, засранец, приходится на карабинчик вешать обязательно в обязательном порядке. Тоже серебро мальчик, да? Хороший мальчик. Хороший мальчик вот такой вот. Вот такой он уже рабочий. Уже работает, но очень шустро. Ну все, капец. Все, пацан сюда ходи вот. сейчас батарейка сидит как всегда ну думаю пройдусь покажу как вы видите полупустые, потому что зажареет сильно мы их не раскармливаем кабану так если все пошли все друзья ну по-быстренькому так сделали обзор показали слабо от крыс избавились ну может не совсем но по крайней мере визуальных уже не видно и трава там в волку лежит Бульбу еще нужно варить свинья. Ну, холодно на улице. Холодно. Да и снег. Все, друзья. Всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Ну до головой. С прощающим праздником. Девчата. Всем пока.